Мы специально в отдельных темах. Много мы послушали тоже на голосование, это про участковую избирательные комиссии, про территориальные избирательные комиссии, про законодательство и так далее. У нас есть еще люди, которые находились в поле, которые сообщали нам о каких-то нарушениях как в день голосования, так и после дня голосования мы им звонили, спрашивали, как у вас ребята все прошло. И то, что я сейчас расскажу очень коротко, это про то, что же мы, собственно, от них получили, о чем они нам говорили, и чем нас, ну, как бы, что с этим, что-то с этим сделано, что-то не сделано, не Значит, ну это вот те люди, от кого мы получали эту информацию, это 970, членов комиссии. Ну, в основном это были члены комиссии с правом решающего и совершательного голоса, наблюдателя практически не было, были еще журналисты. А, как видите, очень неровные распределение по району, но вот в центральном районе у нас такой аномальный выброс, вот. а, И, ну, так есть район дальние, к сожалению, по ним так информации очень мало. Это э, Пушкинский район, а район, процент? район. Процент относительно. Что? Относительно. Ну, по-моему, больше не видно, но можно пересчитать. Угу. Да разные количества, разные, разные, разные. К сожалению, дальние районы это исторические. очень трудно найти людей, которые поведут, что пушкин или в а в курорт это вообще нельзя, потому что человек может жить в курортном районе в одном поселке, а из и даже в соседний не может доехать, чтобы. Значит, два источника информации. Первый у нас в день голосования работал колл-центр, который собирал информацию прямо. Прямо то, что называется горячим, Люди звонили, говорили, а у нас тут кошмар и все такое. И мы это записывали и потом как каким-то образом обрабатывали. Таким образом у нас было получено в день голосования 1130 звонков. И дальше все пойдет в процентах, ну, собственно, вот этих сообщений о звонках. Для, лично для меня, самое главное, это сейчас пример всегда было, это безопасность э, членов комиссии, наблюдателей э, и других участников интернетного процесса на участке. С этим, конечно же, сейчас стало намного лучше, по-честному. В сравнении с 2014 годом, где э, ну, меня нападали с пилой, а на, наши, а на лекции приходили люди с фенгалом уже во время э, предварительного голосования, когда... Э, до своего, когда я сегодня читаю лекцию, приходит молодой человек с жутким пингалом, мне его даже неудобно было спрашивать, но таки он его получил его на избирательно участке. Поэтому сейчас, конечно, с этим намного лучше, но тем не менее некоторые сообщения были. Я всего там несколько выписала вещей. Были конфликты с участием ЧОП. Это в 18 тике, причем таких сообщений несколько. Я, честно говоря, не знаю, что с этим делать рассказывала, потому что где-то были частные охранные предприятия, и, к сожалению, это еще хуже, чем необычная полиция, которая вообще не понимает, что там делать, и кто там что должен, и кому нужно защищать. Но они все-таки при исполнении. А черт это бывает напряженно, но вот из 18-го И любые из этих историй я не берусь оценивать. Я не знаю, меня не было на этом участке, я не видела, как это происходило, не знаю что сказал наблюдатель или член комиссии, но очевидно, что все эти истории заканчиваются заявлением в полицию, разборками и так далее, конфликтами, и надо искать какие-то способы для того, чтобы этого не происходило. Вернемся к нашему графику. Невыдача копий протокола. По-честному, тоже сильно сократилась по сравнению с предыдущими годами, тем не менее, случаи есть. Я их распределила по... Те, которые, ну, другие, те, которые, одна, один случай на территориальную избирательную комиссию, ну, в общем, какие-то такие, случайные, и у нас есть прекрасные рекордсмены, это одиннадцатый тип, и это двадцатилятый тип. А у них, ну, и, в общем, честно, не очень далеко ушедший один второй, в которых не выдавались копии протоколов, в которых у людей были проблемы у наблюдателей, членов на комиссии и так далее, получить копии протоколов мы много говорили из территориальной избирательной комиссии на разных встречах и так далее о том, что нужно обеспечивать сердцами избирательной комиссии к сожалению, не все были и я, не, я не знаю, как это сделать я понимаю, что все, что есть в арсенале Санкт-Петербургской избирательной комиссии это обратиться к администрациям чтобы они обеспечили администрация говорит обеспечен дальше оказываются участки, в которых нету. но тем не менее как бы, я, понимаю, я не знаю, что с этим делать, но очень часто э, остаются истории с тем, что людям не даются э, копии протоколов. Незаконная выдача бюллетеней – это на этих выборах, на мой взгляд, одна из серьезных проблем. Ой, это был какой по подсчет, у меня тут э, примера. Но э, мы знаем, уже Галина говорила немного о полиции, ой, о полиции военных и о проблемах с выдачи бюллетеней военным, очень много об этом писал, писала мониторинговая группа при Совете по правам человека, об этом уполномоченный, насколько я понимаю, в докладе об этом писал и так далее. Было довольно много звонков, о, по ним по всем поданы жалобы, по ним, о, о, проводились разные процессуальные действия, а, когда люди приходили на участки и получали там весь набор бюллетеней, которые положены им или не положены. Были ситуации, когда человек с пропиской в Ленинградской области приходил и получал ну, просто с регистрацией, получал бюллетени э, и в ЗАГС, и в Думу, и куда хочешь, и все четыре штуки. И, и э, желаю, радостно голосовать. Ну и как бы тоже, я понимаю, что даже можно вовремя спохватиться и сказать, я мы, мы то сделали, но уже в урне там, я не знаю, полурны бюллетеней, а туда еще эти четыре запихнули, что даже со всем этим делать, я не знаю. Но какие-то... Это, кстати, очень много показывает о том, о чем говорила Галина. Избирательные комиссии, они еще даже где-то могут что-то выучить, но они вообще ничего не понимают, что происходит. У меня создавалось такое впечатление, у меня тоже ездила и по участкам, в том числе, на свой собственный, например, что они не понимают, к чему относятся эти бюллетени. Вот четыре бюллетеня, а кто там какой округ кто там за кого нужно голосовать, они просто не понимают. Это отсутствие вообще внимания к избирательным комиссиям, это отсутствие работы с ним, это вообще с ними, это отсутствие внимания и, и чем они, собственно, занимаются. И с этим, опять же, это что-то про обучение. М я со своей стороны хочу сказать, что очень здорово а, практическое обучение, которое сейчас придумала а, Санкт-Петербургская избирательная комиссия. с тренингом по подсчетам голосов и так далее, может быть -то, какие то такие, развитие таких форматов почему-то доведет. честно, очень бы хотелось видеть в избирательных комиссиях тех людей которые а, понимают что они тут делают они просто... а, я все время рассказываю про этот плакат он дал мне более кровью а, был, мы обсуждали о том что комиссии не соблюдают порядок подсчета голосов мы обсуждали очень много о том, что несоблюдение порядка процедуры подсчета голосов ведет к недоверию к выборам, потому что мы не можем знать, что там в этих папу стопочках лежит и какие там реальные галочки, и как это потом посчитать. Сидели, все думали, Центральная избирательная комиссия, Санкт-Петербургская избирательная комиссия, мы, члены комиссии, кто угодно, придумали прекрасные плакаты. Один с нашим участием, Центральная избирательная комиссия, второй Санкт-Петербургская избирательная комиссия. Но как все, о чем мы договариваемся, и как, как с э, методическими материалами по взаимодействию с наблюдателями, как со всем, оно вроде делается, оно вроде есть, но оно нифига не работает. Потому что даже там, где плакаты висели, а это, видите, половина тех, э, тех людей, которых мы опросили, говорят, что висели, 52%, а к ним не, не обращались, они не используются, то есть избранные комиссии не думают о том, что им это надо. Они не думают о том, что ты их шпаргалка. Они не думают о том, несмотря на то, что там стоит герб избир... Центральной избирательной комиссии или там еще какая -то. Неинтересно. И а, в части вот не висел, и есть прекрасный а, кусочек. Другое, это такие а, экзотические способы. Это там, где в этот плакат заворачивали избирательную документацию. Это там, где он а, был привезен и лежал в стопочке. Ну, вот какие-то такие вещи, которые... Изобретенная комиссия, опять же, они не, понимают, они не понимают, что это им помощь, они не понимают, что им это шпаргалка, они не понимают, что с этим делать. Итак, со всеми вещами, о которых мы как-то пытаемся, вот то, о чем Дима говорил, вот здесь получилось, здесь получилось, здесь получилось, но оно не внедряется. Нет, нет понимания, зачем это нужно. А, ну и а дальше у нас пойдет, это вот то, что было до сих нет, это я уже запуталась, очень важно в какой момент мы это получили, в голосования или после, я забыла нарисовать циферки, но, в общем, примерно 62%, если не изменяет память, примерно процентов, это наблюдатели, которые сообщают о нарушениях при подсчете голосов. При этом надо иметь в виду, что эти цифры очень сильно занижены, потому что есть такой психологический эффект, ты спрашиваешь, у вас все было хорошо с подсчетом голосов, если не было конфликта, если люди просили и говорили. А, ну, неплохо видно, а можно я сюда встану или что-нибудь такое, и на это нормально комиссия реагировала, они говорят, что все было хорошо. Поэтому на мой взгляд, а если начинаешь спрашивать подробности, а как демонстрировали, а как оглашали, а как это самое, то там выясняется, что не все так хорошо. В общем, эта цифра занижена, но это больше 60% сообщения наблюдателей о нарушении процедуры подсчета. А вот про пейджи. Ну да, 72% опрошенных говорят, что были плейджи. У 16 не было, 12 это у кого-то были, у кого-то не было, ну как пойдет. Но с бейджами на самом деле питав то, и о чем говорила Галина, и в общем, на мой взгляд, это был один из самых больших скандалов, кроме э, незаконной выдачи бюллетеней, это незаконное присутствие непонятно каких людей, выдающих себя за других людей. Вообще, между прочим, уголовка. А э, и бейджи эту проблему не решают. То есть, либо эти бейджи должны быть, извинитесь, фотографии, или фотографии должны быть на списке... Э, членов комиссии, которые мы все вместе. Которые, кстати, тоже не все были. А, и это про а, действия вне помещения. Между прочим, тоже про то, что не можно их про то, что люди уходят в другую комнату. А, про то, что, и это, кстати, такие конфликты вызывают на участок. Это вызывает прям вплоть до... Вот почти все... А, видно, я сейчас прочитаю. Почти все первые части, вот где я говорила про насилия или просто конфликты и так далее, они почти все связаны с тем, что члены комиссии с председателем берут какую-нибудь стопочку и уходят куда-нибудь. Где у них сейф или что-нибудь еще, я не знаю, но действия производятся вне. Значит, итак, 39% не было, 20% было, и с этим ничего было невозможно сделать. И 42%, что приятно. Это при вмешательстве члена комиссии и наблюдателя, каким-то образом нарушения устранены. Но вы понимаете, часто это происходило так. Приезжал член СИК и говорил. И <смех> все, как-то решалось. Но за то время, пока член СИК приедет, это же проходит блин, ну минут 40. И, и что за это время можно там сделать в этой отдельной комиссии? Ну, в общем, вот так. А если в целом, то... Еще раз скажу, и не устаю этому радоваться, очень хотелось бы, чтобы этот прогресс как-то сохранялся, что значительно сократилось количество обращений, связанных с нарушением прав наблюдателей и членов комиссии, но надо сказать по-честному, что на этот результат работала вся избирательная система Российской Федерации. Со всей своей вертикалью, со всеми своими этими самыми и с помощью всей, извините, пропагандистской машины нашего государства. Ну, в общем, ура! товарищи, это свершилось. А, повысился уровень открытости избирательных комиссий, что приятно, но опять же, в первую очередь, все-таки там Санкт-Петербургская избирательная комиссия, Центральная избирательная комиссия, уже с тиками все сложнее, но лучше, чем было, а с уиками все, как Галина рассказала. Вот. Но что-то делать с тотальным соблюдением процедуры подсчета голосов, что-то делать с низким уровнем подготовки и мотивации членов комиссии, работающих в избирательных комиссиях, и с незаконным вытащей бюллетеней. Я не понимаю, что делать, потому что, разве что не совмещать такие сложные выборы друг с другом, потому что, мне кажется, что зачастую это был просто идиотизм, а не злой мисс. Все, спасибо. И Далина сейчас нам рассказывала, чем отличались районы. В этом у меня не про все районы, потому что то, о чем говорил Александра, оно было массово по всему городу, и как бы я выделила только свои какие-то особенности в тех районах, где они были. И вот я бы хотела, чтобы в момент, пока я рассказываю, передам или потом. Прошел вот этот, этот потрясающий альбом. Это альбом, который подготовили. Альбом, который подготовили... Альбом, который подготовили... Альбом, который подготовили члены штаба Дмитрия Павлова про карусельщиков, которые ходили в Киевском районе. Вот эта штука, которая непонятно почему приклеилась, это таблица, которая показывает, а вот так она должна выглядеть, поняла, которая показывает пронумерованных э, крувосельщиков и э, дат э, время, когда они появлялись на каждом избирательном участке, все это установлено по видеозаписи. Гигантская работа проведена. А вот это, это, э, соответственно, э, фотофиксация одного и того же человека на разных участках при помощи. Э, просмотр видеозаписи. То есть посмотрите, пожалуйста, это как бы, подтверждение того, о чем мы сейчас вкратце говорить Значит, Вот такие схемы, такие специфические нарушения мы выявили на основании изучения того, что происходило в день голосования. Значит, для Малтийского района, который славится своим разнообразием методов нарушений, в этот раз э, массовое нарушение было э, одно, которое заключалось в том, что э, люди, которые находятся в медицинских учреждениях, они э, уже который э, раз, которые выборы, э, работают схема, как э, с их помощью можно принести много бюллетеней. Считается, что они обращаются в ТИК, типа главные врачи, туда приносят списки, ТИК на основании этого спускает эти списки в день голосования э, в УИКе, и уики берут под козырек и с ними бегут учреждение, в медицинское учреждение, как правило, делают это тайно э, или быстро, так, чтобы никто за ним не последовал. И потом, в зависимости от размеров мест учреждения, оттуда приходят э, полные урны, э, через два часа, через три, через десять, в этот раз их застокали в 44-м яке, и они изобразили, что они там очень долго в э, 7 диспансер ходят, и пришли аж даже после 8 часов. Но эта схема работает каждый раз, каждый, и в зависимости от необходимости ее можно растянуть и использовать бесконечно. Она никакого отношения к закону не имеет, потому что по закону эти списки должны быть составлены за три дня в униках. А у нас это делается через стик, и это такая типичная история. Значит, Русиостровский район, похожая история, там тоже были нарушения с голосованием в медучреждениях. Плюс к этому еще и там захлопывание дверей перед теми, кто приходил в эти учреждения. Ну, то же самое, нужно у, у, от, оторваться от преследователей. Ну и известная история э, это самое, с недопуском э, во время схема документов, это все. все. Э, значит, э, вот эта забавная история, которой не было еще, по крайней мере, мы. Или мы, с... мы не знали, да. Очень интересная схема когда у заранее был роззан телефон, по которому они могли э, проверить контрольные соотношения перед тем, как ехать в ТИК. Ну, чтобы не было ошибок, чтобы не допустить ничего. Они звонили по этому телефону, кто брал с той стороны, э, выяснил сокольными путями. Вот, э, но это были нечленные. Это какие-то специальные люди. Вот, и они э, делали следующее. Когда им звонили и называли все эти цифры, они говорили не сходится что-то, а вот если поменять местами голоса за Тратникова и за Егорова, а это самое, если говорить тогда сходятся, когда они перепутали. И около 10 участков, таким образом, было э, просто... Это очень трудно уловить, потому что цифры те же, и не каждый после, там, 12, после сутки, суток подсчета уследит, что куда. И вот были пойманы около десяти участков, в которых просто поменяли эти цифры. <связь> э, что? В пользу Тратникова ну, он не выиграл. <связь> <связь> не, не удалось <связь> это все запустить до конца. Схема крайне интересная и очень творческая. Жалоба <связь> была, была направлена, но, естественно, <связь> все же тяжело. Там писали просто <связь> протоколы на подоконниках. Я... Видели мой Твиттер? Я сообщал. Онлайн. Вот значит теперь простит, э, дальше. Всем ну, я Бископпер, который можно посмотреть. Это беспрецедентная история, конечно, которую провел штаб Павлова. То есть все говорят, что вроде бы одни и те же люди ходят по участкам. Здесь это было документально зафиксировано. Они проделали огромную работу и вот доказательство, что они действительно э, ходили. Вы представьте, что как минимум. 133 человека, и вот смотрите, по таблицам, там они от двух это минимально, а максимально до девяти участков один человек мог обслужить, сколько голосов было э, собрано. Ну, опять же, наша система не умеет с этим работать, и что делать дальше, чтобы такого не было, мы будем думать. Так, ну и вот уже обнаружены липовые члены УИК в этом э, Киркесном районе, возможно, это и будет больше. Значит, э, вот это особенность Невского района, там вообще как-то наблюдатели за людей сильно не считают, независимо от того, что вся избирательная система вроде как требует, чтобы считали за людей, они никогда не выдают копии протоколов написанной комиссии, они даже говорят, вам надо, и вы пишете. И было несколько жалоб как раз на эту тему. То есть наблюдатели постоянно вынуждены сами писать, а все подпишут, и а подпишут неизвестно. Зафиксировано ну, массовое, абсолютно не предоставленные протоколы при баники ТИКа. И это может быть не только здесь, но и здесь зафиксировано. Вот. Э, в Лумиске район у нас включается э, феноменальным э, порядком подсчета, в который не включена процедура подсчета собственно, на бюллетене за кандидатов. Их процедура подсчета, она э, выглядит по-другому. Там сортировка производится не всегда, Подсчет, если ведется по уголкам, а иногда просто не производится. Они просто вот берут, вкладывают, пишут и перевозят. А цифры как-то потом в этот раз получаются. То есть э, самый непрофессиональный подсчет проводился здесь. Ну и вот иллюстрация этого. Это вот как раз по поводу ТИКа-1, который э, вот госпожа Мичаева сообщает, что заявки поступили из каких-то понятий. Это просто подтверждение, что действительно вот такая схема дальше. Это вот про тип 2, как тут вытолкали и так далее, всех тех, кто пытался попасть внутрь помещения дальше. И вот это просто цитата, я не знала, будет ли этот материал. Это вот просто цитата, посмотрите, мужчина под номером 7, M, это мужчина, он умудрился за день голосования обойти раз, два, три, четыре, это продолжение, пять, шесть. 7, 8, 9 участков, скоростной совершенно товарищ, э, что, это работа. Обойти 6, 9 участков уже, оставить столько влетений. Я думаю, что она была же время вознаграждена. Но что меня еще потрясает больше всего, бы организационные встречи у этих крусельщиков происходили в помещении муниципалитета. Это вот просто меня вот, всей этой истории то есть муниципалитет как бы прямо вот там вот это все происходило возможно были какие-то еще типовые схемы но мы их наверное, не вывели вопросы а почему в 20 тике только один? потому что есть классные вещи, связанные со всем городом и они были в том числе в 20 тике, а есть типичные для каждого района? Портрет. Там было много чего. Много где было много чего. Я пыталась собрать то, что с квозняком на весь район, и как бы очень типично для этого района. Где помните? Да, вот подложные члены комиссии. Ну, 616-й участок, это, о котором писала фонтанка, а еще два это. А еще это два у них подписи стоят на копиях протоколов, а они реально не ходили. А кто кто это выявил? Ну, я знаю, фамилию, сейчас не помню. как, как это выявлено? Если при анализе тщательного анализа, и хочется по членов комиссии. Вот. если смотреть на видео, то можно понять, кто из них там работает. Там не да, пластика, можешь сейчас начать говорить, пока я нашла Да, у меня кас есть да, небольшая часть, которая до. А, как это называется? До. А, угадайте, какой а, пачечки у меня а, протоколы, которые правильно оформлены и заверены. Варианты. Вот вот, вот <свят> варианты, варианты. Вот стой, пустой. Вот есть да. еще варианты, да? Тут нет совсем. А, нет, а, нет. А, вот одна из этих пачек. Есть другие а, версии, что вот здесь правильные. Вот видите, ни один человек не лет. Действительно, вот это правильные протоколы, вот это а, протоколы, оформленные и заверенные неверно. Протоколы копии протокола. А, okay. да, копии протокола. То есть оформленные протоколы, с которых, а, соответственно, снимаются копии и заверенные а, неправильно копии. А, мы проводили а, достаточно много проверок в районах, и а, они были немножко все а, в разных методиках. После этого а, мы в организации сосредоточились на переписанных протоколах. Это наша большая «Синяя любовь», где мы вбили их много и выявили а, определенные результаты. Они там потом чуть-чуть будут. И, а, Сейчас мы решили, что мы можем свести вместе, что мы знаем по оформлению заверения. Нам пришлось бывать это с самого начала, потому что немножко разные методики. И мы обработали сейчас не очень много, это порядка 200. Но они всегда репрезентативно И, кроме того, при увеличении количества копий они не меняются. Мы будем производить эту работу дальше. Мне самой тоже интересно, будут ли у нас меняться как-то цифры. Как мы знаем? Это обязанность комиссии выдать копию протокола, а наблюдатель ничего не должен, не должен бегать за комиссией, не должен а, делать а, а, на каком-то загадочном бланке. Я сейчас не нашла, у нас есть несколько копий протокола, которые нарисованы вручную. То есть это все проведенные линии, а, все а, выписанные буковки, вот все, что есть в бланке. То есть у меня есть положение, что пока человек писал вот эти четыре а, копии, а, у меня есть а, большое сомнение, что он что-то там наблюдал. Я думаю, что он день занимался ручным образом. Саша, Так, а, кроме того, что а, это обязанность комиссии, как коллегиального органа, у нас есть еще такая особенность, что персональная ответственность, а, и в том числе за то, что изложено в протоколе, за полноту, за соответствие, ну и, в общем-то, из за заверения лежит на лице, который заверил данную копию, хотя у нас некоторые копии не носят вообще следов заверения, то есть там про заверение нет ничего. То есть это какой-то ксерокс, э, он может быть даже отлично выполненным сердцем, не носящим э, следы заверения. Достаточно часто при этом он имеет оригинальную печать уика, то есть, э, собственно, или в виде ксерокопии, или в виде самой печати, то есть каким-то образом а, у человека, даже если он не имеет следозаверения, эта копия все-таки попала как-то из рук комиссии. Так, в данной проверке мы проверили 222 копии, из них а, действительных, а, ну, как это назвать правильно, рабочих, пригодных для использования а, в суде, правильно, правильно оформленных, правильно оформленных. В общем-то и думали, что-то там в районе 90%, ну оказалось больше. Что у нас, какие основные ошибки в оформлении? Ну, не, не экземпляр номер один. Не экземпляр номер один, он может быть 2, 6, семь, 17, я не помню, какие там были еще варианты, там абсолютное разнообразие. Номер экземпляра, который мы знаем, должен копироваться только номер один. А вторую, Вторая версия, там не написано ничего. Но вот это самое ничего, его нельзя пораставить ручечкой, даже если это ручная копия, никто не имеет права это сделать, кроме как при изготовлении собственной копии. Что у нас еще лидирует? Не указано число жалоб. Здесь я бы хотела сказать некоторую особенность. Не указано число жалоб существенно чаще на ЗАГСовских. Возможно, что это связано с тем, что бланк по ЗАГСу не имеет клеточек. И люди не догадывались, что там, наверное, надо что-то написать. Ну, тут, в общем, примерно полное разнообразие. Они указаны причины у отсутствующих. Это большая философская проблема, что делать, если человек куда-то ушел. Возможно, что комиссии должны знать, что конкретно они должны писать. То есть, я понимаю, болен в командировке если они действительно там. А комиссия должна как-то иметь, наверное, связь со своими членами. А тут я должна сказать, что когда мы проверяли вот эти копии, мы не сверяли с, со списками. И а, я думаю, что там а, это число увеличилось бы серьезно. Саша, можно сейчас? А можете вытащить, а что значит неправильно заполненные цифры? Неправильно заполненные цифры? У нас а, цифры должны быть сдвинутые в соответствии с как это называется, с разрядами, Право, они не должны не быть вправо, слева угу. заполнены нулями. Угу. Да, и вот это достаточно серьезно. А как правило, просто не дополняют нулями. Но, так же, как мы не можем дописать единичку, также никто не имеет права, возможности дописать. Не все клетки заполнены. Не все клетки заполнены, угу. самое типичное. Угу. А исправление, вот там были исправления, тут тоже исправление. Не указаны. Тут исправление заявлений, они встречаются реже, но тем не менее мазня по цифрам... Она все-таки там два или три не помню протокола, нет печати УИКа, есть такие копии протоколов, где все, все, все классно, замечательно, только нет а, печати на заверении. Ну и, собственно, все действительно, это действительно. А, времени, а, даты, ну и номера по реестру. То есть а, самое загадочное, каким образом самые простые вещи, номер, а, а, протокола, номер экземпляра и номер копии у нас лидирует. Ну и вот э, 93 я сказала, ну а это пересекающееся множество. А, и те множества пересекаются так, что они неправильно оформлено, 73, неправильно заверено 64. То есть даже если у нас будут. А, Протоколы, оформляемые через программу. Кстати, протоколы, которые в электронном виде, в этом числе проверенных копий у нас тоже есть, они не сильно лучше. Там также забывают написать номер экземпляра, там также проблемы с подписями, также забывают написать жалобы. И среднее количество ошибочек. Я бы сказала, оно меня очень смущает, оно очень велико. В некоторых это 1-2, но в многих это, по-моему, максимальное количество это 11, но учитывая, что количество критериев не очень велико, это много. Так, и теперь у меня вопрос, что было сдано в ТИКе? Что было сдано в ТИКе, я подозреваю, что были сданы не эти копии. Давайте посмотрим, что у нас происходило в одном из ТИКов, прекрасном очень ТИКе. Мы видим, заранее заполненные Подписи, подписи. Mm -hmm. и происходит а, какая-то работа. Саша, вот просто вот фотографии все поменяем вот в каком-нибудь таком mm -hmm. а, вот и массовая работа, я бы сказала, и вот Трастная участковая комиссия. Какой -то да. То есть это непосредственно психик прямо в том зале, где у нас висят таблицы. И это был не единственный такой тип. Просто у нас не всегда есть такие фотографии. Эти фотографии очень нужны для Есть, истории. есть. Почему у вас? Ну, у нас. окей, нет. хорошо. И есть. То наша большая осенняя работа, то, что мы знаем, у нас 17% протоколов переписано. То есть возникает а, такая а, некоторая версия, что а, на участках, а, вот эти самые 93%, а, наверное, комиссии писали некие черновички которые а, после этого а, в значительном числе случаев, не знаю насколько большом, а, ну, наверное, до 93%, а, хотя тут сложно сказать, мы не можем оценку дать никакую, были переписаны именно в ТИКе. А, переписаны по причине свести а, да, контрольные соотношения, это а, не знаю, какой процент там учителей математики. Честно сказать, не знаю. Баланс по открепительным, там, правда, все равно. Вот э, Лев расскажет подробно про нереальные всякие вещи. Ну, и про это мы, в общем-то, рассказывали много. Давай дальше, что у нас? А, может ли быть а, такое а, количество недействительных случайно? Но ну, вот тут я могу сказать... Наверное, может, я могу предположить, что с нулевой вероятностью такое случайное количество возможно. Но у меня возникают а, некоторые версии, когда а, комиссии прекрасно уведомлены о том, что а, неправильно а, заверенная оформленная копия а, чем-то таит в себе проблему, а, то что это все-таки она неправильная. А, Но ну, не исключено, что избавляет от некоторых других проблем. По этому поводу э, имелась большая прекрасная судебная практика э, прошлых лет, э, когда э, вот именно отсутствие единички, дополненных нулей, печати и так далее э, делало невозможным э, дальнейшую работу, а, собственно, эту копию как результат работы наблюдателя, собственно, бесполезно. Ну и, что я хотела рассказать еще, последнее. А, любимая, и я не хочу давать ответ на этот вопрос. То есть никогда не приписывайте злому умыслу то, что вполне можно объяснить глупостью. Ну вот, на этом вопросительные знаки. Мы, и... мы заключим. И... А, э, ну, ну, мнение на этот счет, Дима, разделить. Разнять! Так. А, я так понимаю, Лев а, у нас. А, Разговоры на эту тему уже были, но так, чтобы обновить памяти и понимать о том, Чтобы не забывали. При... Чтобы мы не потом не все присутствующие Да, но я давно читал, поэтому я его сократил, и будет. Краткий, да. да. Краток, пожалуйста. Значит, если сравнивать протоколы по различным типам выборов между собой, то можно находить разные интересные вещи которые показывают, что протоколы противоречивы, поступаемые с одного и того же участка. Значит, к чему можно прицепиться? Можно рассмотреть такое понятие, как местный наблюдатель. Это наблюдатель, который избиратель да. имеет право, которое приписано конкретному участку, и на нем голосуют. Значит, итоговая строка протокола номер один содержит местных избирателей и избирателей, пришедших голосовать по открытию. Значит, если мы будем сравнивать количество местных избирателей в протоколах различных типов, например, Дума федеральный округ, Дума одномандатного округ, можно увидеть, что количество местных избирателей по Думе, по одномандатному округу каким-то странным образом выше, чем количество избирателей по федеральному округу. То есть существуют какие-то странные избиратели, которые обладают активным избирательным правом по... Адвокатному округа появления обладают по федеральному округу. Женя. Значит, э, таких э, вещей странных э, можно находить э, несколько. Вот сформулировали э, э, три основных. Значит, первое, то, что я уже сказал. Значит, второе, э, существуют какие-то странные местные избиратели, которые имеют право голосовать э, на, на выборы законодательного собрания, но не имеют права голосовать по Федеральному округу Думы, и местные избиратели, которые имеют право голосовать по одному округу Думы, не имеют право голосовать по единому округу ЗАГС. Их существование мы получаем, исходя из сравнения протоколов между собой. Так это, этом, конечно... Не знаю, ну вот какие-то такие... Извините, да. не... а, а они же могли не воспользоваться? Нет-нет-нет, здесь мы говорим не про тех людей, которые отказались от голосования, а именно про людей, которые изначально были Час, здесь это не работает, это не те люди, которые приходят, как, например, на губернаторских выборах, мы знаем, что там было 250 тысяч а, а, человек, которые отказались от своего права голосовать на губернаторских выборах, но голосовать на губернаторских а, Здесь к этому не подкопаться, это именно никак не объяснить даже а, а, совершенно странным вот, поведением избирателей. А, Следующее. Если сравнивать эти множества между собой, то вот можно посмотреть в процентном отношении процент участков, где вот такие странности, противоречия присутствуют, да? И интересно, что пересечение этих уложений дает нам цифру в 78%. 78% участков у нас, так или иначе, содержат противоречия между протоколами по различным типам выборов. Дальше. ой посмотрим а, еще ну, это все опубликовано и да? ну, есть, ну, то что не вошло в тот график но тоже странность которая может быть объяснена странным поведением избирателей это участки на которых приходят люди сотни людей голосовать по но так странно происходит что они все приходят, все, кто голосует подкрепительным, голосуют внутри своего же округа. И больше никто на эти участки с открепителями из других округов не приходит. Есть, например, вот э, на участке 2009, то все, кто пришел, 18, все 108 человек, которые пришли голосовать подкрепителем, они все были э, из этого округа и все соответственно, проголосовали еще э, по, э, э, э, да, по адаматному блоку. Какие выводы можно сделать? Ну очевидные, да? что комиссии каким-то образом нарушают закон. Где это происходит? Либо это в процессе голосования происходит, либо в процессе подсчета, либо потом в тике, как мы видели. Но ну, неизвестно. Мы понимаем, что... можно... да, но по крайней мере вот мы видим, что подавляющее большинство комиссий каким-то образом подгоняют бюллетени. В этот раз так, да, протокол... В этот раз, слава богу, кандидатов, например, особо не трогали да, и, и, и партии, результаты. Но мы не знаем, если они готовность свою продемонстрировать таким образом протоколы подгонять, может быть, в следующий раз им скажут, и они с, тем же, как бы, с той же легкостью подгонят и кандидатов по партии. Значит, идеально подогнать невозможно. Вот мы это заметили, это может заметить кто угодно другой соответственно, даже на основе анализа только официальных э, результатов выборов, которые скачиваются с э, системы газ да, э, можем увидеть э, эти противоречия, И, соответственно, сами результаты выборов уже ставятся под сомнение. А на губернаторских выборах, на муниципальных, как мы помним, у нас из ящиков для голосования э, на сотни участков было извлечено больше бюллетеней, чем сдавалось на руки избирателям. И, э, ЦИК как бы это исследовала Санкт-Петербургская избирательная комиссия, я знаю, это исследовала. Генезис, этой проблемы до сих пор неизвестен, никаких результатов никаких, как бы, не, неизвестных, хотя я честно искал. Да? Значит, с нашей точки зрения контрольное соотношение это инструмент проверки, обнаружения ошибок при подсчете голосов и незамена подсчета. Понятно, что если цифры не сходятся, то это не значит, что можно увидеть, каким образом проще было бы их свести, ну и там переписать, потому что это, конечно, сокращает время и все хотят домой. А потом это будет появиться в каком-нибудь докладе, и опять-таки скомпромиссирует выборы. Ну, на этом, пожалуй, все. Есть, конечно, миллион других проверок, но для краткости давайте ограничимся. Спасибо. Спасибо. На самом деле, а. я пока открываю, я хотела добавить, что... А вот эти вот вещи все, они не приводят, как правило, к судам, они даже не приводят к конфликтам на избирательном участке, но это то, что компрометировать выборы очень легко, потому что вот любой человек может это открыть, посмотреть и сказать, ну, ну вы переписываете, ну откуда я знаю, вы мне потом рассказываете, что вы только два голоса от одного кандидата переписали двум голосам другому кандидату, это вы мне рассказываете, но если вы переписываете, то как бы, что вам теперь верить. Ну и в общем... Последний доклад и логическое завершение. это сандышка. Это ну, Что дальше со всем этим делать, и как у нас это получается? Добрый день. Ну, Дмитрий Новымок ну, уже многое сказал, я только пощелкаю. Вот, картинка. Естественно, поступало много жалоб в эту избирательную кампанию, и было много официальных высказываний, в том числе и председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии, жалоб поступило мало мы проанализировали ситуацию с жалобами в том числе рассмотрели правоприменительную практику и я постараюсь сейчас представить наши общие наблюдения обычно жалоба это воспринимается как некая кляуза донос, на который нужно что-то написать сделать отписку, забыть но на самом деле жалобы это это средство правовой защиты. Оно гарантировано Конституцией Российской Федерации и Конвенцией о защите прав человека и основных свободы. Если мы подаем жалобу, то мы таким образом обращаемся к государству и просим принять меры и защитить права. Становится избирательных комиссий Здесь приведены правовые... Нормы, которые регламентируют рассмотрение жалоб, учитывающими избирательными комиссиями. Это федеральный закон о ценных гарантиях, федеральный закон о порядке рассмотрения обращений граждан, закон о Санкт-Петербургской избирательной комиссии и о территориальных избирательных комиссиях. То есть они должны применяться все в совокупности и в зависимости от уровня избирательной комиссии распоряжений, недостаток, которые мы выявили при рассмотрении жалоб. Это коллегиальное рассмотрение жалоб, то есть непрозрачное рассмотрение жалоб. Это решение рабочей группы жалобы, решение рабочей группы не выносится на заседания комиссии, не проводятся проверки по жалобам, решения комиссии по жалобам не выставляются в письменной форме, о заседаниях рабочих групп не изучаются сам, сами члены данных рабочих групп, а на заседания рабочей группы комиссии не приглашаются заинтересованные стороны. Не даются письменные ответы на жалобы, ответы даются не по существу, в том числе одинаковые ответы на все жалобы, не обеспечивается объективное всестороннее рассмотрение жалоб, не направляются представления правоохранительные органы и отказывают удовлетворения жалоб в большинстве случаев. В качестве примера можно привести ответ территориальной избирательной комиссии 29. Здесь мы видим, что территориальная избирательная комиссия якобы рассмотрела якобы приняла. Решение при этом ответила на Унцию, в конце мы видим некого биолога. То есть это говорит о том, что ответ данный не подсвященный по остальных вопросов, просто все жалобы имеют одинаковый текст и меняют только персональные данные заявителей. То есть на самом деле был такой биолог действительно, но жаловался из другого избирательного участка. И жалобы или все ответы? Ответы на жалобы имеют одинаковый текст. Соответственно, тут отсутствует сведения проверки и, и, и, и само собой, никак, никакой комиссии жалобы не рассматривались, решений никаких не принималось, хотя тут написано, что комиссия якобы что-то решила. А, кстати, пишет, что что, ваше обращение. Ну да, это <мирает> даже не <просия> воспринимается как жалоба. То есть, жал, жалоб, соответственно, не было в этой комиссии. А, когда, когда проводятся проверки по жалобам, то у нас тоже возникают некоторые проблемы, например, при просмотре видеозаписи. По видеозаписи мы можем судить только про помещение голосования, для голосования, и в случае, если какие-то процедуры обязательные не э, входят в это поле зрения видеокамеры, то они трактуются как, возможно, возможно они были, но мы их не видим, поэтому не можем судить, были они или нет. То есть только видеокамера ограничивает только полем видимости дальше признаки и при подсчете голосов на видеозаписи так трактуется как процедурные и технические. действительно на по видеозаписям невозможно а вот, вот именно вот такие вот фальсификации, которые возможно при подсчете голосов именно зафиксировать на видеозаписях можно установить только неумелые бросы но ну, очевидные и при этом по видеозаписи мне установить количество брошенных бюллетеней, за какого кандидата не брошены. А дальше. Использование объяснений председателя в качестве главного доказательства при рассмотрении жалоб. Я потом это продемонстрирую. игнорируя доказ доказательства, собранных заявителем, отсутствие их оценки. Пример. Как используется объяснение председателя. У нас это демонстрирует заместитель председателя Лебедева. То есть поступила некая жалоба. А от председателя комиссии получается объяснение, и на основании этого дается ответ. То есть никакой самостоятельной проверки не проводится. Тут якобы э -э -э проводилась какая-то проверка территориальной избирательной комиссии, факты не установлены. Вот это визуальная демонстрация, как это все выглядит со стороны. То есть доказательство какими не оцениваются соснова только объяснение председателя это очень распространенная практика городской комы положительная практика у нас тоже имеется это выездная проверка в качестве примера приводится тик 8 и тик 13 то есть поступила жалоба и комиссия стали рабочую группу выехала на место и смело ситуацию а красивые письменное решения с описательной частью устанавливался вот выше перечисленных по участках а, тиков да Дальше, приглашение на заседание рабочей группы и заседание комиссии с сторон. 16. Признание нарушения требований избирательного на законодательства. У нас, к сожалению, многие признают, но есть отдельные критики которые все-таки это делают. Признание комиссии своей работы по профессиональной подготовке недостаточно качественное. то есть имеется критическая оценка к себе, если пациент у нас еще имеет какой-то уровень критики к своему состоянию то значит еще можно над этим работать остальные пациенты у нас не имеют критики к своему состоянию имеют тики вот а, а, объявление замечаний председателями указаниями необходимости соблюдения требований закона потом обращение в правоохранительные органы утверждение текста на ответ на жалобу подготовлены рабочие группы это я не придумал это действительно эти 22 утверждает текст на жалобу именно это содержится в решении тип 22. Потом у нас отменялись решения об отстранении членов УИП, Это уже новый председатель тип 23. И по проведение повторного подсчета голосов. Он на самом деле был. Это проделал тип, тип 30. Что касается прокуратуры. Прокуратура осуществляет общий надзор за исполнением законов. К сожалению, мы не увидели возбуждение дел об административных правонарушениях по статье 5.24. И эта статья именно подвинулась только прокуратуре. Только она может возбуждать дело по данной, дело по данной статье. При этом прокуратура Санкт-Петербурга выявила массовые нарушения при подсчете голосов, как мы потом выяснили по решениям горосберкома. При этом прокуратура Санкт-Петербурга ограничивается только представлениями и никаких мер по привлечению к административной ответственности она не совершила. Но при этом на прокуратуру возложены обязанности при выявлении нарушений не только выявлять, выносить представления, но и привлекать к ответственности. Это две обязанности прокуратуры. А вышли а кому представления Представления были вынесены в данном случае прокуратура Санкт-Петербурга представление в адрес председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии Панкевича. Также мы нашли представление прокуратуры Центрального, Пушкинского и Выборгского района, которые рассматривали территориальной избирательной комиссии. А какие выборские? Представления, представления да, были прокуратуры. А, в ТИК. На адрес ТИК. И имеется негативная практика перенаправления любых обращений о нарушении избирательного законодательства Санкт-Петербургской избирательной комиссии. На предыдущих выборах это было массово. То есть прокуратура считает, что за все несет ответственность Санкт-Петербургская избирательная комиссия. При этом согласно законодательству санктируется избирательных Комиссия никаким надзором не занимается на контроле а на надзорные функции они возложены именно на прокуратуру и прокуратура вот пример на правом обращения панкевичу то есть но это стандартный ответ и ну это массовые такие ответы все это было обжаловано а в том числе при помощи по правам человека мы уже получили вот такой ответ то есть э, прокуратура Санкт-Петербурга, она э, до, не, до нее что-то дошло, она выявила нарушение, и по результатам проверки депримированы прокуроры Кунинского района вот, за то, что они переправляли. Это изначально была такая отписка. Да, заместитель прокурора из первого класса пишет представление председателю СПБИК. Есть... Нет, это отписка. Ну хорошо. Перенаправление. Это перенаправление. перенаправление. перенаправление. Пришло в прокуратуру, они ее, они разбираются и переправляют в СПБИК. У заместителя прокурора в голове такая картинка, что он как бы все, так, если все что связано СПБИК, с выборами, все да. СПБИК. Ага. У него была такая ага. картинка. Потом картинка изменилась и заместитель прокурора, видимо, не получил премию и потом заместитель прокурора начал изображать активную деятельность он все-таки установил, что действительно в УИК 20-20 при подсчете пришла, пришла глава администрации но она пришла в качестве обычного посетителя к своей дочери, которая Посла была в подсчета. Ага. процессе подсчета не, после не, не перед началом, а именно в процессе при подсчете ага. это где процесс был приостановлен и блокирован и где все побросали мешки уехали вот. вот эта тема касалась а дочь она председатель уик то есть мама пришла просто своей дочери да помочь билетей забрать полиция ну тут э, то же самое что и прокуратура по статье 5.6 мы не увидели возбуждения дел об административном правонарушении, хотя такие заявления были по копиям протокола и их расхождениям. Полиция при этом не выносит определения об возбуждение возбуждения дел, так как это нужно в соответствии с административным кодексом. И ответы по содержанию дублируют текст ответов в ТИК. То есть какие-то запросы, видимо, полиция делает в ТИК, видимо, по телефону, и что-то там присылают, и она это все переносит в ответ на заявление об административных правонарушениях и игнорирует заявление о преступлениях. таким образом ответ на них не приходит? Следственный комитет тут все то же самое. заявление в принципе не регистрируется то есть приходит заявление о преступлении, и они рассматриваются как обращение гражданина. То есть если мы сейчас направим запрос следственному комитету, были ли вообще заявления о фальсификациях, он скажет нет не будет прав, потому что они не регистрируются как преступления и просматриваются просто как обращение, направляются там в прокуратуру, в Гросберком, куда угодно мы подавали следующие заявления о преступлениях пример это классификация итогов УИК-20123, где был переписан протокол именно в строке по кандидату а потом прервание подсчета голосов и применение населения УИК-20123, это как раз вот Молдавский и мам, мама с дочкой, потом переписывание протокол, протоколов подписанный протокол до окончания подсчета голосов, и воспринять члену ВИК с правом решающего голоса в подписании итогов протоколов. Он не отказывался, он хотел, но ему не дали. Что он зафиксировал в соответствующим акте. А что касается населения членов ВИК, то имеется позиция прокуратуры Санкт-Петербурга, которая написала, что насилие в отношении членов решающего ГОСТа может обгазовать визуальности преступления предусмотрено статьей 318 УК РФ насильственные действия в отношении преступления власти при исполнении своих должностных обязанностей mm -hmm. если мы с вами вспомним блотное дело, где все посажались за то, что в полиции видели банановые шкурки и там хватали за форменную, форменную одежду и, то здесь это не работает то есть с членом ЮГ можно делать все что угодно. А суд. А, очень много было судебных процессов, некоторые для сих пор. Было охвачено около 370 участковых избирательных комиссий, 730. а 730 участков избирательных комиссий оспаривали решение потовое голосование и было требование подсчета голосов. А, от части исков истцы отказывались. А там, где не отказывались, был отказ у удовлетворения исков в 100% сущих. А, аргументы. А, самый распространенный аргумент, самый основной, это то, что нарушение избирательного законодательства не привели к искажению воли избирателей и непрестанной доказательства. То есть даже если, когда кандидаты требуют повторного подсчета голосов, то не оспаривают сам результат, то есть не, признают, не требуют признать их действительными, то есть просто подсчет голосов, чтобы убедиться, что... Именно так и подсчитаны выборы, то все равно суды ссылаются на то, что действительно воля не искажена и непрестанно соответствующих доказательств. Также остальные аргументы они фигурируют в тех или иных решениях, но тем не менее суды тоже на них указывают, это особое мнение, отсутствие особых мнений и жалоб естественно они отфутболивают копии протоколов которые не должным образом заверены а также указывают на то что наблюдатель член комиссии справа насовещательного голоса не воспользуются своими правами это очень распространенный такой аргумент ну дальше идет кузвистика. из вот. судебной практики калининский районный суд. у нас сейчас новая мода есть позиция ЦИК, а есть позиция публика и не расходятся Анфиова говорит, что повторный подсчет голосов нужен, и она это поддерживает. При этом из приходит в суд и говорит, а нифига, доказательств нет, никакого подсчета тут не нужно, воля не искажена. При этом суд грубо нарушает процедуру, и председатель одновременно выступает как представитель и как свидетель. То есть это в суде отражено, что он не является независимым то есть не является пристрастным, то есть это независимый свидетель. И отказано на когда просмотре просмотра при общении видеозаписи возвысит свидетель. Это также и выдержки из решения суда, то есть поскольку видеозаписи не, не сопровождаются аудиозаписью, то не установить факт, что было оглашение, не было оглашения, это тоже к вопросу, зачем нужны эти видеозаписи. Также помещение для голосования, ну, тоже не, не полная фиксация помещения для голосования, поэтому тоже суд не может ничего там установить, то, что проходит вне поля зрения, и на это тоже ссылается. Дальше, василий районный суд. А, василий районный суд считает, что сортировка бюллетеней это подсчет путем перекладывания по одному, и интересная формулировка, что позиция кандидата основана на презумпции недоверия избирательным комиссиям. Колкинский районный суд. То же самое. Позиция ЦИК повторный подсчет голосов. Из ПБИК присвоит какое-то письмо, что удостоверяется в количестве погашенных бюджете не можно по числу указанных на коробках. Это все в решении суда фигурирует. Ар Аргументы суда. Ну как обычно, вот, ну, то же самое, полные обзоры, видеозаписи, суд ничего не может установить. А дальше, как обычно бывает, вот, куча бюллетеней и при сортировке каждый член УИК начинает эту кучу бюллетеней доставать и раскладывать по кандидатам. Суд считает, что возможно это таким образом члены УИК реализовывали свое право на ознакомление и проверку правильности подсчета. Дальше. Московский районный суд. Он считает, что после окончания времени голосования сразу происходит сортировка. Да, также он считает возможным совмещение нескольких процедур. Так. Ну и, соответственно, ссылается, что если был наблюдатель, то он не воспользовался своим правом, а если его не было, то у кандидата имелась возможность соответствующего наблюдателя направить. При этом суд считает, что наблюдатель – это член комиссии правосовещательного голоса. Унинский районный суд. То же самое. Повторный почет голосов го подзерона и республик возражает. До сих пор суд еще не окончен. Вывод, эффективные средства правозащиты до сих пор не найдены. Имеется недоверие к средствам правозащиты, то есть, если жалобы таким образом рассматриваются, то вообще не, не, не, люди не видят смысла подачи жалоб, если они летят в мусорное ведро. И, соответственно, пропадает желание наблюда идти, работать наблюдателями, членами комиссии и нежелание голосовать, у нарушителей возникает ощущение безнаказанности и снижается общее доверие к выборам из-за отсутствия средств правовой защиты эффективных. Мы подготовим рекомендации высшестоящим избирательным комиссиям, которые, на наш взгляд, улучшат работу с жалобами. Это обеспечить коллегиальное рассмотрение жалоб в соблюдении принципов открытости, проводить по проверки, в том числе выездные, состребование видеозаписи и документов. На заседание приглашать заинтересованные стороны, оповещать членов рабочих, рабочих групп, обеспечивать объективное рассмотрение жалоб с учетом оценкой и доказательств поставленных заявителями, только аргументировать объяснение председателя. Потом... По итогам рассмотрения жалоб составлять письменные решения с описательными материалами частями. А полезная практика распределять жалобы между членами комиссии для подготовки проектов ответов и решений, направлять заявительным письменный ответ, ответы по существу с утверждением текста. А соблюдать сроки рассмотрения жалоб, поскольку у нас имеется практика, когда жалоба поступила по электронной почте, она не, была, не рассмотрена итогом заседания, рассмотрена уже после того, как уже итоги подвели Идти просто не брать внимания, что жалоба поступила по электронной почте. И данный вопрос необходимо отслеживать, потому что жалобы в государственный орган могут также подаваться через электронную почту. А также необходимо направлять представление правоохранительные органы проверок, нам не удалось найти ни одного представления, правоохранительные органы были просто письма, а существует отдельная форма, и комиссии имеет право направлять именно представления, и которые регламентируют специальный порядок рассмотрения таких представлений. Далее, оценивать работу комиссии по количеству удовлетворенных жалоб и принятых мер в рамках компетенции, а не по количеству поступивших жалоб, и относиться к работе с жалобами внимательно, критически проводить анализ работы повышать количество жалоб. Посему можно ответить уважаемому председателю Боросберкона о том, что низкое количество жалоб не действует о том, что участники избирательного процесса имеют доверие к избирательной системе. А лишь о том, что это может рассматривать как наоборот как недоверие, потому что. Люди не видят смысла обращаться к избирательной комиссии, если а они не верят, что их жалобы будут рассмотрены соответствующим образом. И поэтому оценку нужно проводить именно по количеству удовлетворенных жалоб принятых мир, а не просто по количеству поступивших. И относиться к жалобам адекватно. У нас председатели очень боятся жалоб и считаю, что чем меньше жалоб, тем лучше их работа. На самом деле это не так. Если жалоба поступает, значит это хорошо, значит человек имеет хоть какое-то, хоть у него осталось хоть какое-то минимальное доверие к этому органу, в который он подает жалобу, и значит эта жалоба должна быть рассмотрена должным образом. Все, спасибо за внимание. Спасибо. Ну что, наша... Программа закончена, не знаю, может быть, скажете, подращается. нужно что-нибудь хорошее. Очень интересно было слушать. как немножко лет тронулся в прошлом году. Надеюсь, что в наших взаимодействиях продолжатся. Много очень здравых идей сегодня прозвучало. Думаю, что большую часть мы будем потихонечку внедрять. Сам я тоже заметил разницу, если мы и церкви горосберкома взаимодействие наладилось более-менее нормально, но очень многое, конечно, тонет уже в территориальных комиссиях и участковых. То есть наша задача как раз сейчас вот, в предыдущем президентских выборов как раз заняться территориальными и участковыми. Вы знаете, что мы работу проводим, провели обучение председателей территориальных, обучили секретарей, взялись за участковые комиссии. Надеемся, конечно, не очень-то я верю, что нам удастся обучить, и все у вас будет без нарушений. Не верю в это абсолютно, будут нарушения. Хотя бы они будут минимумы. А вам спасибо большое. Вопрос что просто поздравили. в том, что готовятся к году, надо заранее. <как> мы же, вы знаете, учиться... мы уже занимаемся этим, этим делом. Уже. Хорошо. Спасибо. Зовите. Да. Когда в ближайшие встречи это рабочая Вы детства. Мы готовы в любое время. Но вы завтра зайдете я вам дам этот проект ЦИКА? А когда встречаться, мы готовы в любое время, пожалуйста. Пожалуйста. Я что думаю, и вы что можете нам помочь? Мы соберем все силами и направим по результатам этого доклада какие-то предложения, рекомендации. Посмотрю, Наверное, дальше. имеет смысл по поводу этого встретиться. Давайте. Здесь, Радальевич, а по поводу задачника? Надо работать, я пишу да. по Вот смотри, у нас просто есть там определенная обработка такая, еще в 2000-х годах. Ну так давайте какую-нибудь. Конечно. Сольем. Естественно. Потому что действительно нет, там довольно много дело, но это когда? Когда? Да когда все равно, когда? Ну то есть Да, послезавтра. После, вот пишите, пожалуйста. Да. Спасибо.